Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Вести Валкон, который рассказывает о наследии предков, традиции, технологиях. С вами Вичезар. И сегодня вы услышите о том, что говорят на ТВ. Мы его назвали сюжет «ТВшная лапша». И Артем Дерека вам расскажет, что такое телевидение и как врут на нем. Подписывайтесь на наш канал, на канал Темы Дерека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 Ого, даешь, не то что некоторые, берут в МТС новенький Samsung за полцены, а ты ну просто золушка. Утюг выключи и выкинь. А молодые люди вдруг превратились а, в таких респектабельных качков, курящих кальян, на дорогих авто, посещающие семинары бизнес-молодости. 10 тысяч просмотров. 345 репостов. 15 тысяч лайков.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 Подождите, а вот что раньше э, люди делали, когда телевизоров не было? Что дети делали? Что пенсионеры делали? Вы что, хотите одних развлечений? Ну развлекайте нас, информируйте нас, щекатите наши нервы. Скоро не мы на них будем смотреть.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 Хуже всех. Никит не прививался. Почему? Некогда было не верил, там, не знаю, какие убеждения были. Предубеждения. В смысле прививался? Да мы не пишем. Ну, как мы не пишем. В этот момент, допустим, он скажет, что прививаться надо, и кто такой. Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней. Йозеф Геббельс. Четвертая причина — это деградация. Вот вы хоть, хоть убейте, я не понимаю, что в этом смешного. Барыня, барыня, судариня, барыня, ась, Чеботуха, чеботуха, чеботуха, чебота, тюх, тюх, тюх, тюх, тюх, стал нести петух. гугаты, сумасдульт! Кто у него с головой жопа. <смех> Причем речь идет не только о так называемом юморе. Вот так, так у нас популярная медицина выглядит. Рывай. Нет, вы кр... вот положили вот, на, вот, вот, вот тут на крышечку крей. спокойненько дырочку образовали и все сделали.